А чё, я-то, я всегда готов Да, из-за того по-твоему, мы ролики не снимали? А, а я-то тут при чём? Если честно, то лето Лето такое время года, когда мы строим Magic House И ленимся А вот и не я никогда не ленюсь Просто они постоянно последнее время дома нет А мы то ездим куда-то, то ходим на прогулки, то спим, то едим И почему-то ничего не успеваем Жиза, вот, например, вчера Кисарис, пойдём снимать видео Отстань, Мичу, я ещё не умылась Это ты, Жаворонок, а я Сова а я думала, я покемон, а ты собака. Сейчас умываюсь и пойдем. Давай. Эйвен, пойдешь снимать видео? Да, я уже давно готов. Пойдем Мишу позовем. Так жарко, капец. А знаете что, а давайте завтра снимем все равно, они дома нет. Да уж. Блин, ребята, мы так долго не выпускали видео, что, что на главном канале Magic Family вышел Ланин супер-мега-опасный эксперимент в машине на жаре. одного. А на Анином канале Энни Мэджик за это же время целых три новых ролика. Бррр, не, не может быть. Да, Смешилки-Страшилки. Ой, я в шоке. Лживая история про Слендермена. И сегодня вышла семья Смешилкиных. 15-минутный фильм. Блин, чем мы занимались? А, не сыпь мне соль на лапы, Софи. Ладно, ребята сходят потом и посмотрят эти пять новых роликов. А мы? А мы должны срочно а, ставь лайк, если согласен. Миша, лайк. Миш. А, извините. Рики, а ты что думаешь? Я думаю, Рики думает, что нам пора снимать видосы. В общем, ссылки там. А нам надо вызвать Аню, чтобы она нам помогла снять видос. Аня, Аня, Аня, приди. Аня, приди. Пока. Идет, пиши скорее свои комментарии. А ты, ай, чё -то давно тоже видосы не снимал. Привет, ребята. Аня, нам срочно нужно видео. А я как раз за этим к вам и пришла. Потому что Мэджики кое-что вам подарили. Интересно, оно съедобное? Надеюсь, это не змея, как на канале Маджик Фэмили. Нет, ребята, помните, киса Алиса очень хотела лол, и мы делали его своими руками. Купить у нас их негде. И Мэджик Наташа, которая вас очень любит, решила прислать вам настоящие лолы. Лол Пэтс. Вот это Неожиданно. Мэджики реально любят нас по-настоящему, как мы их. Спасибо, Мэджик Наташа. И еще кое-какой Лол. Я где-то даже слышала, что это какая-то новая коллекция. Лол Люминас. Ух ты, первый раз такое вижу. А я вообще первый раз в жизни настоящий Лол вижу. Я предлагаю вам их сегодня распаковать. Крутяк, давай. Тем более недавно на канале нашей подружки говорящей кошки Баттерс тоже вышла распаковка Лол Пэтс. Так что мне интересно, что же попадется нам. Кис, Алис, иди распаковывать лол. Скажу сразу, ребят, Волох я не разбираюсь. У нас есть две квадратных коробочки лол сюрприз пэтса и лол сюрприз Люминас. Кстати, люминус потяжелее. Тут разные рисуночки, прикольное оформление в наших цветах. Розовый, как у Софи, голубой, как у Эйвена. С какой начнем? Ань, давай сначала пэтс. Тут, кстати, написано мяу. Ну что там? Открываю. Давай скорее, ай, ну... Там должен быть шарик в коробке. Да, тут и есть шарик. Он замотан в оформленную в стиле Лол пленочку, и тут написано, по-моему, третья серия. Давай, Ань, снимай первый слой! Так... По-моему, внутри первого слоя ничего нет. Может быть, под, под вторым слоем что-нибудь есть? Точно, а там, кажется, стикеры. Точно, тут какие-то наклейки. Вот такой вот прикольный стикер Лол. Аня, по-моему, открывать Лол нужно по молнии. Ладно, попробую следующий слой разорвать по молнии. Что-то, ну, никак у меня не получается порвать по молнии, он все равно рвется. И в этом слое у нас опять ничего нет, ребята. А так должно быть? Или в каждом слое должна быть подсказка? Непонятно. Если честно, я думала, что да. Но это не точно. Попробую хотя бы последний слой открыть по молнии. Получилось. И в нем... Хм, тоже ничего нет. То есть э, в четырех слоях у нас была всего лишь одна наклейка? А как же семь предметов? Ну, посмотрим, может быть они будут шарики? Ну что ж, ребят, мне кажется, у нас такой золотистый шарик Лол с блестками и всякими узорами, полосочками, треугольничками. И до того, как его открыть, давайте посмотрим, что у нас вот в этих вот двух кармашках. Тут у нас есть два розовых пакетика, считайте. Значит, у нас уже есть три предмета. Они так вкусно пахнут, эти пакетики. Дай, дай, да, дай понюхать. Да, чем-то пахнет, ладно, давай, открывай. Так, и тут у у нас какая-то маленькая розовая штучка. Это, наверное, корона. Корона на голову. Да уж, фигня какая-то. Что вы такие недовольные, подождите. Давайте посмотрим, что во втором пакетике. Ань, ты ничего не понимаешь, мы сегодня играем роль критиков. Понятно. А во втором пакетике вот такой вот желтый стаканчик. Переходим к верхнему отсеку. Да, под вот этой вот крышечкой на верхушке Лола еще один розовый пакетик. Это получается у нас четвертый предмет. Какой-то он странно легкий и плоский. Давай, скорее, ну интересно же, что же там? Там, эээ, что это? Ну, Ань, понятно же, что это смартфон, айфон для... А, да, точно, мятного цвета. Ладно, давайте открывать сам шар лол. Ой, как-то резковато, здесь у нас ручечка для самого шарика. А что в пакетике-то? По логике, там должно быть два предмета и кукла. Шарик можно носить типа как сумочку с этой ручкой. Слушайте, а может ручка это тоже предмет? Сейчас узнаем Юмичу. Давай, Ань, скорее открывай последний большой розовый пакет, там же самая главная куколка. Питомец, кошечка. Ух ты. И не одна, а с двумя предметами. Получается все правильно, шесть предметов и одна куколка. Итого семь, давай собирай ее. Вставляй ей ее соску, какой у нее смешной чубчик розовый на голове очки или это не ее очки, а очки ее хозяйки, но в любом случае, надень ей их. А теперь самое интересное, присоединяем голову к телу. И у нас получается вот такая рыжая киска Лол с белым пузиком, с зелеными глазками, розовой прической, сосочкой и в очках. А еще наклейка, желтая чашка, розовая корона и айфон. Зачем еще это? Я думаю, это не ее, а действительно ее хозяйки, куколки, которой она принадлежит. А давайте куколка Лол Люминус и второй коробки. Будет хозяйкой наши кивки. Да, точно, давай, Хорошая идея. Ну, ладно, как скажете. Давайте открывать Лол Люминас. Давай, Энн, скорей. Лялька нуждается в хозяйке. Давай, открой это окно и покажи шарик. Вот там в окошечке наш шарик Лол Люминес. Это, видимо, какая-то ночная коллекция. Здесь все такое синенькое, черненькое, месяц, звездочки. Ань, ну, я просто хотела ребятам коробочку показать, вдруг они не видели. Ладно, открываем. Давай, давай, Анют, доставай. Достаю шарик. А там тоже типа семь предметов. Ага. Надеюсь, там под каждым своим стикер, никак в этом лолбать. Сейчас посмотрим, в этот раз буду открывать по молниям. Надеюсь, у меня получится. Да что ж такое-то? Рукожопик есть рукожопик. Нет, они правда не рвутся по молнии. Итак, под первым слоем у нас сразу же стикер. Вот такая девочка в черно-розовом, с визящимися рожками и черным питомцем. Давай следующий слой. Не получается у меня открывать их по молнии. Кстати, у шарика самого тоже ночное оформление. Интересно, какого цвета будет сам шар. И под вторым слоем у нас еще один стикер. Круто, под каждым слоем стикер. Давай снимай последний слой и мы видим, что шар у нас салатовый. И под последним слоем у нас еще один стикер. А шарик, правда, типа такой неоновый, салатового цвета. Да, снаружи у него тоже шарики и полосочки всякие объемные, но нету никаких кармашков. Получается, нужно просто открыть шар. Да, и в нем уже будут все предметы. Ой, тут разные пакетики. И кукла просто так лежит. И бумажка там еще какая-то. Волкбет, такого не было. Пакетики действительно разные. Какие-то просто красно-прозрачные, а какие-то красно-прозрачные в черный горошек. Интересно, какая разница? Ладно, давайте откроем первый пакетик. А оттуда так вкусно пахнет. Ага, как жевательной резинкой. Ой, что это? Может, это жвачка? Не-не-не-не, София, тебе такое нельзя. Даже если это жвачка. А что же это такое? Мне кажется, что это похоже на обувь. А он точно не съедобный? Софиша нет. Ладно, ладно. Наверное, это первый ботиночек куколки. Что там происходит? Ты больше мне не подруга. Твой лучший друг теперь Рики. Не правда. Мы с Рики просто друзья. А ты? А ты мне больше не подруга. Почему? Потому что ты меня предала. Нет. Да. Как его предала. Машеньку в смешилкиных. Я тебя не предавала. Предала. Да. Нет. Да. Нет. нет. Да. Отстань. Да. Предала. Предала. Предала. Предала. Предала. Ты дурочка. предалица. Предательница, предала! Это ты предательница, а я без тебя не смотрю. Зато Рикки теперь твой лучший друг, а я нет. Ты мой лучший друг, дурачка. Покемон, предала, предала. Все, надоело. Предала, предала, предала, предала. Ну, давай, говори что-нибудь. Я тебя не предавала. Ты моя лучшая подруга, а Рикки просто друг. Ты тоже с ним можешь дружить. Девочки, ну хватит. Отстань, Папа Иван. Мы должны решить этот вопрос. Никто никого не предавал. Смотрите все ролики на всех каналах вместе. И дружите с Рикки вместе. Хватит уже. Но она же это, она же мне же предала. Она что, другого лучше друга? закончили мы тут нашли первый ботинок в следующем пакетике в горошек у нас второй ботиночек только почему-то желтый в обычном красном прозрачном пакетике у нас бутылочка с ручкой и трубочкой как положено в лов голубенькая с персиковой крышечкой и того у нас пока что три предмета и три я, кажется, поняла в гороховых пакетиках одежки. Потому что здесь, как мне кажется, что-то люминесцентного света. И это? Салатовая платьица. Тоже типа светящееся, как ботиночек. Да, отлично. Это одежда для куклы. А теперь посмотрим, что это за бумажка. В этой бумажке, наверное, написано, кого нужно в этой коллекции собрать. Мне кажется, или здесь нет нашей куколки. Или так и должно быть. Ладно, давай, я одевай куколку. Да, сейчас наденем на нее ее люминесцентная платьюшко. А, из Платюшка похоже на что-то резиновое или силиконовое. А юбка типа из трех слоев. Сейчас наденем нашему пупсику ботиночки, выдадим ей ее бутылочку, поставим на шарик и вложим в ручки iPhone, который был в предыдущем Лоле. Вот такой вот шарик с сумочкой и три наклеечки. И она теперь хозяйка вот этой вот кисоньки. Вот такие вот Лолы мы распаковали. Пиши нам комментарии. Ставь лайк, голосуй в вопросе, и иди смотри новые супер видео на других наших каналах, их там много. И подписывайся на наш инстаграм, там, кстати, новость про нашу с вами встречу в Питере 21 22 июля и 29 июля на МК Увидимся. все погнали. Я пошла милиция с корейской. Поехали. Подождите меня. Ой, э -э -э, как мне выйти? Эй, ребята, куколка все таки прикольная.